Едва ли среди моих подписчиков найдется кто-то, незнакомый с одной из самых нашумевших в нашем мире вселенных, наверное, самая эпохальная за всю историю по своему размаху и количеству поклонников со вселенной Звездных войн. Давным-давно далекой-далекой галактики – это не просто слова, это эпоха, эпоха, на которой были взрочены миллионы, если не миллиарды, фанатов по всей планете. Увы, эта эпоха прошла, и хотя конвейер Звездных войн сейчас работает как никогда, порождая новые фильмы, сериалы, игры, книги, вселенная не просто стагнируется, она заметно деградировала за последние годы и продолжается Продолжает деградировать. Многие тут могут со мной не согласиться, но реальность вещь жестокая. Однако я сейчас не об этом. Сегодня мы вернемся в те далекие годы, когда мир Звездных Войн процветал. В далеком уже начале двухтысячных эта вселенная видела свои лучшие воплощения в компьютерных играх. Все самое лучшее, я бы даже сказал легендарное, вышло именно в те годы. Это две части Рыцарей Старой Республики, о которых я вам уже рассказал. Это и два Баттлфронта и Репаблик Команда, их время еще придет. Сейчас же речь пойдет о золотом дуэте, об играх Jedi Outcast и Академия Джедаев. Jedi Outcast это Jedi Knight 2. Цифра 2 подразумевает то, что до нее была первая часть, и да, она была и была неплоха, однако, что первая Jedi Knight Dark Forces, что ее сиквел Mysterious of the Sea, вышли еще в те совсем глухие времена, когда графика в играх была, ну, совсем уж примитивной. Поэтому, несмотря на все их плюсы, как правило, при перечислении золотого фонда игры по Звездным Войнам, их все-таки пропускают. Однако хотя бы пару слов упомянуть первой «Джедай Найтс уже стоит, ну, хотя бы для порядка. Игра повествовала нам о временах, немного ушедших по хронологии за шестой эпизод фильма. На всякий случай напомню, что первый эпизод вышел в середине 99 -го года, а игра аж 98-м, до Герфола. Поэтому ни о какой расширенной вселенной речи не шло, только классическая классика. В общем, действие двух игр происходит через 10 лет после битвы при Явине. В них джедай Кейл Катарн столкнулся с джедаем-отступником Джереком, возомнившим себя ситх и добравшимся до долины джедаев. Вообще тут интересная история, которую я не буду пересказывать, ограничусь лишь вот чем. Джерек — это бывший мастер-джедай, ставший инквизитором на службе Императора. Да, тем самым инквизитором, которых увидели в сериале, детишки. Сам Джерек был представителем расы Мира Лука, да, той самой расы, которой принадлежала Визесмар. Мар. То бишь ее родичи не исчезли с лица галактики благодаря Нихилусу, что радует. А долина-джедаев — это не что иное, как всеми нам любимый русан ставший братской могилой Древнего Ордена Джедаев и братства Тьмы Каана. Эту долину спустя тысячу лет обнаружил повстанец Морган Катарна и передал координаты только своему сыну, джедаю Кайлу, который за давление долины временно переходил на темную сторону, после чего оттуда вызволило его никто иная, как Мара Джейд, ставшей его ученицей. заботано Не очень, но жутко интересно для всех любителей старого канона. Однако мы сегодня не об этом. Итак, прошло два года со дня победы над Джерком. Кайл отказался от силы, постепенно утратив ее, и стал обычным наемником на службе Новой Республики вместе со своей напарницей и любовью Джен Орс. И вот, в один прекрасный день до республики дошли новости о беспорядках нашей актерской планетики Джим, куда и посылает Кайла Джен сама Мон Мотма. Кайл, конечно, фырчит, мы бы еще нам дали задание вашу собаку выгулить, но в перехваченной передаче оказалось сочетание «Долина джедаев», поэтому других претендентов не нашлось. На поверхности, конечно, быстро обнаружили штурмовики. Оставшиеся, так они тут называются. Кайл Катарн снова в деле. Что же, игра вышла в марте 2002 года, за полтора месяца до выхода второго эпизода, и продолжает классическую трилогию. Так что, опять же, никаких элементов из новой трилогии в игре вы не встретите. Ну и да, этот проект из того времени, когда к созданию игр подходили очень кропотливо, натошно перенося атмосферу фильма и ощущения от него прямо в компьютерный мир. И да, получилось. На все 10-10, как говорится. Jedi Outcast — это чистой воды экшен с элементами псевдопрокачки. Почему псевдо, сейчас объясню. Так как по сюжету Кайл лишился силы, то начинаем мы, как обычно, с солдат с излюбленным пистолетом. Собственно, это первая часть игры, условно говоря. Нам доступен довольно интересный набор оружия, помимо начального бластера, винтовка Е11, излюбленная штурмовиками, боукастер, который арбалет вуки, хотя странно, что Кайл может стрелять из него. Не ты понимаешь, это игровая условность, но полор от выстрела из боукастера может выбитьнуть сломать, а в некоторых случаях вовсе оторвать руку, потом как сделан он под лапу вуки, который ростом выше двух метров и силы немерены. Впрочем, ладно. Снайперская лучевая винтовка, которая Шанский повторитель, такие пулемет, дробовик, совмещенный с гранатометом, забыл название, и конечно же ракетница. Также еще есть термальные детонаторы, бесконтактные контактные мины. Редко нужны. Кстати, я не упомянул еще о предметах, которые герой носит в инвентаре. Бакта, очки ночного видения, бинокль, турели, дрон. Все эти вещи время от времени необходимы для прохождения. Такой вот набор. Ах да, еже еще шокер, но честно, он нафиг не нужен, патроны хоть на что-то есть всегда. Мало того, что убитые враги оставляют их после себя, так они еще и распиханы по базам и складам. Плюс ко всему их всегда можно восполнить у особых терминалов. У похожих терминалов можно восполнить и щит. Переносное дефлекторное поле, которое правда не отражает выстрелы, а скорее частично поглощает их. Дополнительная защита, одним словом, хорошо служит в перестрелках. Благодаря всей этой утвори Кайлс напарнице будет пробиваться сквозь орды врагов. К слову, перестрелки, несмотря на весь свой архаизм, по-прежнему смотрят. Живы и атмосферно, когда над головой свистят пули и бластерные заряды, прямо-таки чувствуешь адреналин. Кстати, у оружия нет прицела, кроме снайперской винтовки, потому что мода на прицеливание на правую кнопку еще не пришла. Вместо них классический альтернативный огонь, к примеру, накопление заряда бластера, ашкваль огонь из Е-11, наваляющиеся ракеты, ну и так далее. На самом деле, очень полезная вещь, хорошо играет на разнообразии, оружие просто не успевает надоесть. Меткость у каждого ствола своя, как и положено, и от нее страдают не только мы, но и враги. Да, ребят, синдром штурмовика в этой игре полностью оправдан. Этим парням по-прежнему трудно попасть по вплав, однако этому вину не самая хорошая меткость и их штатного вооружения не yeah. В перезарядке оружие, кстати, также не нуждается, как и положено бластерам. Враги тоже радуют. Да, с самого начала они тупые, как пни, о них не то, чтобы совсем нельзя убиться. Когда они нападают толпой, а такое случается довольно часто, это вполне возможно, но порой кажется, что о них даже пораниться сложно. И следующий уровень проходится так же, и так вот очень легко обмануться мнимой легкостью игры, потому что она не совсем легкая. Начинает твориться что-то странное, то ли я схожу с ума, то ли враги становятся сложнее. Не в том смысле, что больнее стреляют и тяжелее умирают, хотя и это тоже. Скорее уж, что-то меняет своих поведений, они вдруг начинают пытаться окружить тебя, зайти со спины, да даже пригибается под выстрелами. Да, все это заскриптовано и скорее уж случайность, откровенно говоря, но во время игры это выглядит очень интересно. Уже со второго уровня панель заданий даст прикурить. Сбежать от АТСТ и выжить это не так уж сложно, тем более, что ты быстрее и умнее. А вот защитить тупороги в плане искусственного интеллекта шахтеров от трех взводов штурмовиков и от АТСТ, пока тих не покромсали, вот это уже задачка, вот тут уже можно ожидать частых загрузок. И подобных заданий, где все Зависит не только от тебя, в игре не то что прям много, но они время от времени встречаются Дважды за игру нам дадут возможность насладиться местным стелсом. Так как в игре Стелса нет, то и наслаждаться, откровенно говоря, нечем. Тебе просто надо будет по-джедайски проскакать на копчике большое расстояние и уйти незамеченным. Не каждому это легко дается, скажу прямо. Но в целом миссии будут довольно простые в плане поставленных задач. Дойти из пункта А в пункт Б убить всех встреченных врагов. Одна беда. Пункт Б будет, как правило, недоступен. И тут мы переходим к геймдизайну. Он также выдержим в духе вселенной. Имперские базы, руины Массаси, Нарша, Да, все это шикарно выглядит, опять же, даже по нынешним меркам. Однако вот не сказал бы, что базу строили по логике живых существ. Это вот знаете, когда есть пустая комната с панелями, без столов, без стульев, без окон, вентиляция огромная, нужная только в качестве декорации, но ты идешь по ней и понимаешь, что люди тут не живут, потому что никто не будет так дебильно строить. Просто геомизайнеры обленились. Увы, для меня самый подходящий пример, хотя и далеко не самый плохой, это Малакор 5 из второго которое Или же добрая половина интернет из второго Dark Souls. В противоположности можно поставить тот же третий Dark Souls, или чтобы уж было ближе к теме первую половину того же второго, которого. То есть помещения не безмерно большие, а именно такие, в каких обычно живут и работают люди, построенные согласно логистике живых существ, а не гейм-дизайнеров. Исключение гробницы Ситхов. В Ситхи вечно страдают гигантомание. Всякие пикающие панели, чашки, ложки, цветы на подоконнике то есть, мелочи, создающие антураж и атмосферу. Что ж, у Jedi Outcast -а нечто среднее, с одной стороны с антуражма атмосферой тут полный порядок, и таки да, панели пикают, катаются по полу-дроиды, слышны соответствующие звуки окружения, в баре стоят бутылочки рюмочки и с другой стороны, некоторые места будто бы кричат, что их специально сделали, чтобы игрок как следует заморочился. Надо же ведь еще учесть, что часто парадный вход будет закрыт и придется искать ходы через всякие конженционные и вентиляционные отверстия, и порой наш специалист по отверстиям Кайл Катарн просто таки не понимает куда ему блин идти, точнее не понимает конечно же игрок. Да? Это классический геймдизайн, такой уж он был в те годы. Вините в этом глупо, однако глупо и не признавать тот факт, что порой прохождение одного уровня может затянуться и так на часок, знаете ли, просто потому, что непонятно, куда еще тыкнуться. А потом вы обнаруживаете себя ползущим по очередной анальной вентиляции, громко ругаясь на самого себя за то, что вы не заметили ее раньше. К тому же некоторые моменты требуют акроматических упражнений, и вот с физикой тут все очень плохо точнее как с физикой, физики тут как таковой нет, никакого рекдола и прочих радостей, тысяч второй год, ребята вообще о чем? Я заметил, что в плане движков есть игры с так называемой скользящей физикой, когда персонаж будто бы едет по земле по инерции, либо с точной, пример точной физики Dark Souls, где остановился, там остановился, пример переходной физики видимо 3, он еще пару движений инерционно сделает, правда это скорее уже особенность анимации, реализм там все такое, в откасте же Катарн просто немножко скользит по полу, будто бы пришла Аннушка и разлила повсюду масло, в связи с этим Коматические задания, где нужно пропрыгать зайцем, становятся, скажем так, не самыми желанными. В остальном же физика или то, что ее здесь пародирует, довольно качественная. Противники отлетают от выстрелов и взрывов, некоторые скриптованные стенки, ящики со стеклами, разрушаются при ударах, присутствует даже частичная расчлененка. Так, например, отсечь в дуэли на мечах руку или кисть вполне реально. Кисть, кстати, отсечет особое удовольствие, после которого враг падает на колени, стервенило смотрит на обрубок и кричит от боли, умирая через пару мгновений. Кроме того, мечи оставляют на стенах и полу красивые следы. Да на на врагах тоже. И да, раз уж я сказал о мечах, то пора уже рассказать о самом интересном в игре. Как я уже сказал, Кайл перестал быть джедаем, но да только вот кого это волнует? Некий джедай-перебежчик Десан вместе с ученицей по имени Тевион разработали хитрожопый план вокруг Катарна. И это будет для вас спойлером, но только пару уровней. Уже в конце второй миссии Десан хватает Джен Орс и казнит ее, вызывая гнев Кайла, а затем еще ему тозит того, как Тузи грелку, намекая, да что там даже намекая прямо, говоря, что мол, Бесила это так, кусочек грязи. Ну и Кайла, будучи, видимо, не самым видным интеллектуалом галактики и не обладая стратегическим мышлением, мчится мстить Дисану. Для этого он отправляется в долину джедаев и быстрым путем возвращает себе силу. Очевидно, после седьмой битвы она там буквально витает и ее можно впитать. Таким образом, сила начинает восстанавливаться в нас. Вот в этом и заключается псевдопрокачка, о которой я рассказал ранее. С каждой новой миссии в нас просыпается новая способность или же усиливается предыдущая. Прогресс мы можем отследить по меню миссии, очень кстати удобному. Тут тебе задание, описание инвентаря и описание способностей Кайла в силе. Великая сила, детишки это нечто. Как только мы попадаем на повторное обучение в академии джедаев люка Скайуокера на Евене 4, а, между прочим, это Академия Древние постройки Массаси, созданной по приказу Фридона Нанда, повелителя ситхов. Но вы это и так знаете. Извините, не удержался. Ну так вот, как только мы получаем хотя бы базовые способности, мы уже становимся машиной для убийств. Теперь Кайла может прыгать выше обычного, ускоряться на короткий промежуток времени, отбивать летящие заряды и пули, толкать предметы или врагов, притягивать их, метать меч по принципу овось а долетит. Впоследствии еще его обновлять здоровье при помощи медитации, отвлекать врагов силовым внушением, душить, как лорд вейдер или даже пускать молнии силы, как дарсидиус. Но Ну и кроме того, Кайл изучает легкий стиль боя на мечах. Удары размашистые, не очень быстрые, не очень сильные, но очень стильные. Казалось бы, ну подаван какой-то, вот подишь ты. Эти способности дают просто невообразимые преимущества над врагом, особенно если учесть, что помимо них тебе дают настоящий мать твою световой меч. Все, теперь все накопленные пушки можно смело выкинуть нахрен на помойку, потому что на кофе они теперь сдались, когда есть световой меч. Что Сермовики и прочие враги не способны устоять против джедая. Тем более, что у каждой способности силы есть три ступени. и Етишкины посади же с каждым разом Катаран становится все круче. Он начинает прыгать 8 раз выше обычного, прицельно метать меч, таскать врага за шею силовым захватом, разить молнии сразу по всем врагам перед собой, на время переводить врага на свою сторону, уклоняться от снайперских выстрелов, двигаться со скоростью чуть ли не пули, лечиться на ходу без всяких медитаций, толкать целые отряды врагов или же притягивать их, вырывая оружие из рук, отклонять летящие ракеты или заряды, или снаряды. Плюс ко всему быстрый стиль боя на мечах. Быстрый идеален, движение просты без изящества, но крайне эффективные. Сильный же, довольно медленный, но иногда с врагом иначе просто не справиться, ведь геймплей меняется коренным образом и игра подстраивается под это. Враги начинают перед толпами, появляются снайперы, гранадеры, целые орды турели ну и самое главное возрожденные. Да, Десан надул Кайло как мальчишку. Вызвав его гнев, он заставил того раскрыть местоположение долины и при помощи добытых на кейджиме кристаллов, темный джедаи создали технологию по накачиванию своих солдат силы по самой помидоры. И уже на беспине Кайл сталкивается с результатом. Первая дуэль оставит после себя много впечатлений, хотя, скорее всего, и закончится быстро, ведь нет ничего проще, чем сбросить этого диванного фехтовальщика в шахту. Ну или просто на ум по классике. Да, все-таки силы силы, а опыта и не достает. Впрочем, это нам на руку. А вот что нам не на руку, так это то, что Десан нарыл до хрена если вдруг кто забыл, это минерал отражающий световые мечи и наделал из них доспехов для возрожденных. И вот уже эти дядьки дадут нам просраться как следует. Впрочем, когда Кайл выучит силовой стиль, то боисты но чуть легче. Чуть, не более того. Такой вот армии самоучек, где Десан решил отомстить Люху и джедаем, на которых он обиделся когда-то как настоящая сучка. Что же, он недооценил Кайла Катерна. Очень скоро и он, и его армия со всеми генералами, адмиралами и уборочками туалета звездных разрушителей получит по соплям. Что еще можно сказать об игре? Ну, наверное, надо помянуть о ее разнообразии. Мы побываем на Акиджиме и Артус Прайм, которые задолбают нас своим однообразием и долбанными шахтами, хотя и они в принципе тоже хороши. Мы побываем в Академии джедаев, слетая на Наршада, посетим Беспин, а также пройдемся по еще нескольким базам оставшихся. Разумеется, противники также будут меняться, штурмовики станут более продвинутыми, на Беспине и Наршада нас будут встречать всякие там Радианцы, реква и прочие космические уроды. Кстати, часто на подходе к штурмовикам мы будем слышать их переговоры, что, конечно тоже добавляет осмысленности происходящему. Все это время игра не будет забывать нам подкидывать задачки для головного мозга, а не только для спинномозгового. Где-то нужно будет найти тайные проходы, где-то подобрать код, где-то догадаться, как перехитрить систему безопасности, где-то опять же по-тихому обойти толпу вражьих морд. Иногда придется столкнуться с такими боссами, побегать от АтСТ или же наоборот на АТСТ, посидеть за пушками, поправлять дроидами, при этом постоянно встречая возрожденных и устраивая самые настоящие и красочные вспоминающиеся дуэли. Далеко не все задачи решаются на пролом. Кстати, по какой-то причине расчлененка в игре была порезана, и активировать ее можно кодом. Хотя я, наверное, знаю по какой причине разработчики это сделали. Просто в изначальной версии мечом нужно было не бить, чтобы что-то отрубить. Достаточно было просто, как в реальной жизни, хотя где Жизненный войны, а где реальная жизнь. В общем, надо было просто провести лезвием клинка по плоти и все. Черкнул врагу по кисти, кисть отлетела. Задел голову, голова покатилась. В финальной же версии нужно не касаться лезвием врага, а именно бить им. С одной стороны, это было бы весело, с другой, некоторые дуэли проходили бы очень быстро, причем заканчивались бы они смертью Катарна. Некоторые, в данном случае, означает почти все. Потому как в местном штропане на световых мечах ты постоянно задеваешь лезвием врага и сам же на него напарываешься. Однако для знатных извращенцев этот код можно ввести в консоль. Нельзя также не сказать о сетевом режиме. Он... есть. Сделан в мудреном древнем стиле, когда по карте под задорную музычку носятся разные персонажи со световыми мечами и пытаются убить друг друга, попутно собирая голокроны, которые дают им возможность использовать ту или иную силу, чтобы те еще эффективнее убивали друг друга. На самом деле, на словах это звучит совсем неинтересно, это я только что понял. Однако на деле очень весело. И потом, в 2002 год же. Да, сейчас уже слишком много отличных сетевых и кооперативных игр, чтобы заморачиваться игрой по сети, враждая Outcast, однако при желании вполне можно до сих пор поиграть с каким-нибудь приятелем. Сервера, конечно, недоступны уже полвека как, но Хамачи еще никто не запрещал. Ну и немаловажную роль играет звук и музыка. Музыка в игре оригинальна, за авторством Джона Уильямса, причем оригинальная в двойном смысле, она полностью из оригинальной трилогии. Саундтреки 4, 5 6 эпизодов порезаны на кусочки и играют в разные моменты. С одной стороны, его музыка все еще прекрасна. С другой, если вы фанат «Звездных войн», то вам эта музыка наверняка уже осточертила. Впрочем, мотивы авторов понять нетрудно, зачем заморачиваться написанию своей музыки, когда уже есть отличная готовность, да, у Марка Гриски и Джереми Соула получилось, но не факт, что и тут прошло бы гладко, а так все отлично, ты играешь и вопишь на ходу, Джонни, что ты делаешь с моими ушами? Честно говоря, я даже не уверен, что ролик не заблокирует по авторским правам за такую красотень. Про звук тоже можно сказать, что он тут качественный, выстрелы, гудини, мечей и все аутентично, потому как кричат ворги, кстати, можно определить, насколько они ранены, и это удобно в полусражении. Озвучка персонажа также хороша, что катарн, что остальные, всех приятно слушать. Однако, когда я играл в Outcast 2, я столкнулся с русским дубляжом, и я думаю, достаточно сказать то, что его делала компания Седьмой Волк, или 7 Вульф. Да, с одной стороны, спасибо им за это, они не были обязаны. С другой, знаете, я придерживаюсь в творчестве принципа «не хочешь срать, не мучай жопу». Вот это именно второй вариант. То бишь, хорошо они сделать не могли, поэтому сделали как могли. Лучше бы уж не делали. Голоса неплохие, а вот текст, который они зачитывают, впечатление такое, что им дали промтовый перевод. Из-за перлов вроде «загнал ее в без или «какие патетические правила, уши в трубочку сворачиваются». Понять, что тебе пытаются сказать решительно невозможно. Кроме того, мало быть подход Сходящий голос, надо хотя бы пытаться им сыграть. Актеры озвучки же не пытались, и поэтому мы получаем вот что. Силой долины джедаев пропущены через те кристаллы, десант добьется успеха в накачивании своих солдат силой. Ай, Сид спит. Я думал, что загнал одного из них без спина. Они все еще в долине? Больше нет. Где вы все? Я не в курсе, сэр. Не было ли у вас преобразователей энергии? Как увижу, доложу. Посмотрим? Да, сэр. Продолжайте! Впрочем, никто не мешает выставить в настройках оригинальную озвучку или даже немецкую. И такое есть. Думаю, больше об игре сказать нечего. Это отличная вещь, даже сейчас. Однако у вас, наверное, в голове крутится мысль о том, что графику можно было бы как-нибудь потянуть. Ну, как вам сказать. Разве что чуть-чуть. Как ни странно, графических модов на Jedi Outcast практически нет. Может, я, конечно, плохо искал, и тем не менее. Однако кое-что я все же нарыл, но об этом чуть позже, ведь на очереди еще одна игра. Прямое продолжение предыдущей. Академия джедаев. В сентябре 2003 года компания LucasArts порадовала игроков новой историей о джедаев. Как вы уже поняли, это и есть игра Академии джедаев. Она имеет среди поклонников ранг обожания повыше, чем предшественницы, и неспроста. Если вкратце, то все самые лучшие наработки были доработаны, все ненужные из игры выкинули, плюс добавили немало отличных фишек, благодаря чему игра заиграла новыми красками. Игра заиграла... Ну я и ляпнул. Неважно, если не вкратце, как я люблю, то слушайте. Прошло еще несколько лет после событий джедай Outcast. Кайл Катарн восстановил свое звание в Академии Скайуокера и занимается обучением падаванов. Собственно, за одного из таких падаванов нам и предстоит сыграть. И не за простого, а за особенного. Джейден Кор сумел или сумела собрать собственный световой меч, не имея вообще никакого обучения джедайскому искусству. Разумеется, подобное впечатлило мастеров, и среди прочих ему было прислано письмо из Хогвартса, куда, собственно, водага учеников Полетит. Этот Хогвартс у нас располагается все еще на Евене-4, не в Британии, но местный Волдеморт не дремлет, вам подбивает шаттл и тот терпит крушение. Что-то я не то несу. Ладно, давайте не буду впадать в маразм. Итак, отличительная особенность Академии в том, что мы начинаем игру сразу со световым мечом и начальными базовыми силами. Так как теперь нет всей этой возни с оружием, то темп игры заметно возрастает с самого старта и продолжает расти всю игру. После получения звания рыцаря его возрастает настолько, что ты просто несешься через уровень, устраивая мясорубку врагу. Никто по-прежнему не может противопоставить джедаев совершенно ничего, это просто пушечное мясо. Когда я говорю никто, я имею в виду никто, кто не носит на поясе светового меча, потому как те уроды, что сбили корабль, это последователи самого марки Рагнуса, которых мы всю игру будем пытаться извести. Задание теперь строится так. Есть несколько основных миссий. Сюжетных, так сказать. Точнее, они все сюжетные. Ну, туда так, центральных. Но чтобы тебя к ней допустили, нужно выполнить от 4 до 5 побочных. Миссии выбирается из списка. Далее выбирается, куда вложить очко силы. Да, теперь прокачка присутствует. Ты с самого начала можешь овладеть молнией, удушением или лечением. Пожалуйста. Кроме того, появились новые способности. По 4 на каждую сторону силы. Ну, точнее, по 4 это не теперь так распределены. У темных это удушение, молния, ярость, аналог берсерка и высасывание жизненной силы, прямо как у Дарта Нихилоса. У светлых же это лечение, защита от повреждений, защита от силовых воздействий и обман разума. Остальные способности считаются нейтральными и прокачиваются автоматически после каждой центральной миссии. Стандартный толчок, протяжение, ускорение, прыжок, стиль боя на мечах, бросок меча, плюс новое джедайское чутье, сильно облегчающее прохождение заданий. Кстати, очень трудно пропустить тот факт, что Джейден Корр это кастомизируемый как бы персонаж. И хотя в старом каноне это мужчина-человек, в игре мы все же можем сделать его и женщиной, и радианцем, и заболеванием и Келдором, и Твилеком, настроить ему и внешний вид, подобрать рукоять меча и выбрать цвет клинка. Наш персонаж сразу попадает на обучение лично Кайлу Катарно, так что мы станем напарниками. Иногда миссии действительно будут парными, иногда даже с камео, например, в игре есть Чуйбака и Боба Фетт. В целом миссии стали намного более плавными в плане прохождения. Уровни, где банта ногу сломят практически полностью канули в лету. Обычно всегда понятно, куда идти и что делать, и делается все по пути. Отсюда вывод, коридорность этой игре лишь на пользу. Хотя все еще встречаются дебильные уровни вроде той миссии с истребителями или бомбежкой, где можно полчаса ломать голову, куда, блин, идти. В противовес есть просто волшебные миссии, вроде чиндриллы или Карибана. В целом разнообразие миссий тут цветет буйным цветом. Пробежаться на Тантоне походу до руин базы Эхо, проехаться на спидере на огромной скорости, отстреливаясь на ходу от наемников, поиграть в дрожь земли, прыгая по возвышенностям, пройтись по замку баст личной резиденции лорда Вейдера. Пожалуйста. По игре будут раскиданы толпы врагов как обычных штурмовиков, так и улучшенных их аналогов. Например, тяжелых штурмовиков, способных реально накастылять своими энергопушками, которые, кстати, да, и нам теперь тоже доступны. Да, мы еще теперь можем выбрать оружие на миссию, на кой хрен только не ясно, у нас же есть силы иметь. меч, еще-то надо? Но правда все же есть миссия, где у нас отнимут меч и придется обходиться силой и винтовками, всего одна на самом деле. Ну и вот, всяких наемников понадобавляли, даже ногри встретим правда всего раза игру, но все же. При Притом враги будто бы стали умнее, они гораздо более эффективно теперь ранят персонажа, только какая нам разница, все равно они нам не конкуренты. Физика по факту осталась той же, но претерпела изменения в лучшую сторону. Например от молнии враги теперь разлетаются просто великолепно. Расчлененки стало намного больше. Увы, движения все такие же скользящие. Зато спецэффекты стали красивее. Правда, на момент 2019 года это трудно подметить нам, что то, что это уже одинаково выглядит. Когда мы пройдем 4 миссии, нам предложат на выбор либо двигаться дальше по сюжету, либо пройти пятую. Проходя все миссии, мы получаем возможность прокачать полностью еще одно направление силы. Как я уже сказал, после каждой сюжетной миссии нам дают новое звание – падаван и рыцарь-джедай. И, конечно же, наша мощь возрастает. И как только мы становимся, Становимся рыцарем, все труба, все нейтральные силы на максимум. Темп игры возрастает просто неимоверно, а дуэль на световых мечах становится столько, что просто-таки страшно подумать. Налопчившись, темных джедаев убиваешь просто по ходу в таком круговороте смерти. Дело в том, что в игре есть еще два новшества, наверное, самых главных. Первое – это акробатика. Бег по стенам, кувырки и всякие прыжки из перепад выпердом, вертухи мечом, удары ногой приемов для ведения боя просто завались. При умении любой поединок можно превратить в настоящую кинематографическую бойню. Все движения показаны в справочном разделе, который преобразился с прошлой игры. Второе наведение больше всех подходящей игре – это типы мечей. Став рыцарем, мы получаем возможность собрать новый меч. Либо оставляем одиночный с тремя стилями боя, как в прошлой игре, либо берем двойное клинок, как у Экзаракуна или Дарта Мола, или же вовсе овладеваем искусством и по мечу в руке. Разумеется, каждая комбинация открывает новые спецудары. Враги также подстраиваются под нас и тоже начинают ходить с парными клинками или с мечами-посохами. Сказать, что это дает игре новое дыхание – не сказать, ничего. если вы думали, что это все, то нет. Ближе к концу игры нам дадут выбрать между светлой и темной стороной силы, и пусть темно не все равно нам никто не помешает прирезать своих старых дружков и отправиться на Карибан в гробницу Марки Рагнуса. Карибан, кстати, шикарен. Это не тот Карибан из Котора, и хотя мое сердце принадлежит Каторскому Карибану, глупо отрицать, что Карибан из Академии Ждай все же великолепно визуально и дизайнерски выполнен. Впрочем, это можно сказать про очень многие уровни, дизайн по-прежнему на высоте, потому как стиль выдержан в духе игры предшественницы. тоже и с музыкой и звуками. Музыкальные треки снова нарезали по-иному, дав им второе дыхание. А звучка теперь без дубляжа, все такая же хорошая. И знаете, я вот не помню, с каким переводом я играл в детстве, но что-то мне подсказывает, что не с этим. Перевод, с которым я играл в этот раз, делал Даун. Даун, который, видимо, решил, что вставлять гггшечки в текст уровня третьего класса средней школы – это отличная идея. Вот, например, Джейден Корг говорит «I go to do something». Субтитры же гласят «Пойду кого-нибудь покрамсаю. Кайл говорит Джейдену, чтобы тот не лез поперек батька в пекло. Про Рагнуса говорят, что он отбросил коньки. А сам Рагнус говорит, что увидит нас всех в гробу в белых тапках. Все это было бы смешно в контексте какого-нибудь дебильного летсплея, но в качестве субтитров к легендарной игре это преступно. Но это лишь мелочь. Как вы поняли, игра просто шикарна. В ней также присутствуют сетевые баталии, и кроме того, они даже сейчас процветают, ведь мододелы не спят, дорабатывая в том числе и мультиплеер. А вы говорите Battlefront. Вообще на Академии модов гораздо больше, чем на Jedi Outcast. И в этот раз графику можно действительно улучшить. Полагаю, пришла пора танцев с бубном. Давно эта рубрика здесь не появлялась. Итак, начнем с джедай ауткаста. Тут все предельно просто. Шаг 1. Так как HD Remake мод все еще в разработке, поэтому можно использовать лишь SweetFX. Для этого переходим на сайт Playgroundа и качаем то, что здесь неуклюже названо улучшением HD графики. Распаковываем и устанавливаем. Это делается предельно просто, в архиве есть инструкция. Если что, содержимое папки QFXGL бросаем в папку геймдейта, а из папки FXHD кидаем все в папку Base. Шаг 2. Все-таки кое-что можно подкрутить в игре, поэтому проходим по ссылке и, следуя инструкции, находим в папке gamedata 2 config. открываем его блокнотом и заменяем параметры на те, что указаны по ссылке. В конечном итоге мы также изменим и разрешение. Только от разрешения 1920 на 1080 будет, к сожалению, немножко срезать изображение, поэтому голова иногда будет не в кадре в заставках. Но это мелочь. Главное, что играть станет комфортнее и интереснее. Ну а теперь перейдем к Академии джедаев. Тут все не менее просто. Шаг первый. Повторяем прошлый первый шаг. Да, эти светы фэкс подходят ко вселинейке игр. Кстати, в игре они отличаются на лук. Не то чтобы они дико преображали игру, но тем не менее, все же, все равно приятно. Иногда, правда, тени на лицах персонажа немножко колбасит, но это не раздражает. Честно говоря, если не присматриваться, то и не заметишь. Шаг 2. Идем по ссылке и качаем архив Jedi Академии текстур Overhaul Full версия 0.3. Затем просто распаковываем его в папку Base. Файл, кстати, много весит, почти 2 гигабайта. Все потому, что нам на лопате выдали красивых текстур. купе со SweetFX они будут смотреться очень даже хорошо. Жаль, что на Jedi Outcast такого нет. Впрочем, без них обе игры проходятся просто на ура. И, кстати, не забывайте, что Академии для работы нужен смонтированный образ диска, который, как правило, лежит в архиве с репаком. Что можно сказать по итогу? Это эпохальные игры. Игры, за которыми мы проводили свое детство и за которыми его приятно вспоминать. Отсутствие современных технологических новшеств слегка и компенсируется отличными сюжетом, саундтреком и, конечно же, геймдизайном. Обе игры довольно непродолжительные. Ауткаст можно пробежать часов за 15, Академия пролетается за 10. Можно и не мчаться галопом, но темп игры так и толкает на это. Знаете, все эти Force Unleashed и прочие Fallen Order, это все, конечно, хорошо, красиво и современно, но на данный момент ни одна игра по Звездным Войнам не переплюнула этот дуэт по накалу дуэльных страстей. Все-таки которая – все -таки который, это другая игра с другой механикой. А на этом же поле у Академии и Ауткаста по-прежнему конкурентов нет. Именно поэтому, если в вас все еще цеплятся интерес или даже любовь к загубленной ныне вселенной, или же вас заинтересовал мой рассказ, то я вас уверяю, лучше просто скачайте и попробуйте сами. Вам обязательно понравится. Сейчас такого, к сожалению, уже не делают.